Всем привет, привет и добро пожаловать на канал Я Оля. Скоро Новый год и хочется покупать какие-то интересные игрушки антистресс. И в этот раз я решила заказать себе собачку. Это символ этого года и еще зайку с красивым бантиком. Эти игрушки антистресс я купила на одном китайском сайте. Все ссылки будут в описании под видео. Обязательно туда загляните. Игрушки очень качественно сделаны. Их приятно сжимать в руках. И они очень быстро обратно возвращают свою форму. И также еще пахнут очень вкусно ванилькой. Эта собачка у нас сонная такая, спит. И мы с Олечкой решили ее поставить под елочку, для того, чтобы она ждала Деда Мороза. Чтобы он принес поскорее новогодние подарки. И игрушечка зайку я решила его поставить на рабочий стол смотрите какой он красивый у него есть бантик и еще есть вот такая вот интересная клубничка и также при нажатии он сжимается и очень быстро возвращает свою форму необычная красивая игрушечка качественно сделано ссылка на данный товар в описании вот такие вот у меня интересные два антистресса